Доброго времени. Ну вот, погодка поуспокоилась, правда, замело, как минимум по колено, в некоторых местах по пояс. Ну, то она и зима, чтобы вспомнить, как это было раньше. Это уже все забыли, что такое снег на Руси. Хотелось бы поговорить о системе, которая блин, ну никак не хочет заваливаться Тогда бы наше намерение по 9 числа, которое я предложил с 10 до 11 высказать ну, У меня, по крайней мере, была картинка такая, что Ну, типа пирамида, вот эта вертикаль И на ней вверху стоит наш Весь в говне, в дерьме Вся пирамида в этой же срачи и прочее. И нижние ряды, они как бы захлебнулись, они начали проваливаться. То есть эта пирамида оседает. Но самое интересное, вот этот, который сверху, он стоит сверху. Я-то ожидал, что он под тяжестью груза куда-то пойдет вниз. Но получается, под тяжестью груза просто эта пирамида начинает проседать. В принципе, на бытовом уровне это показывают вот эти флешмобы, которые в защиту, в поддержку. Они все проваливаются. СМИ и прочее. Даже Зюганов что-то начал повякивать. То есть оно проседает. Но вот многие из наших гончаров уже говорят, все сделали. Кстати, тех двоих пошинковали, ну, правда, уже одиннадцатого ближе к вечеру. Может, придут другие. Кстати, противник достаточно хитер, силен. И внушает вот некоторым гончарам, что вы типа ничего не можете сделать что вы, как бы, ну, реально, получается, и уже видят, что нету, уже и этот нету, то есть, а он все равно есть и существует. Про Чубайса вообще там видят, что у него и, и кинжал в сердце вотнут, и контрольный выстрел сделан в голову, и в гробу его видят, ну, а он все равно выступает. То есть, вот смотрите, насколько сильно, силен этот противник, что он, в принципе, зомби заставляет манипулировать нами. Что касается нашего... Вчера я заметил, помимо защиты, которую я наружную снимал, у него оказывается еще внутренняя защита. Это как вот сердце дракона, вот в камне или вот в этом. Ну, то есть вот я эту защиту сейчас снял. Так что сегодня опять можно с 10 до 11 вечера потрудиться в его направлении. Но в любом случае, то есть вот эти, которые наши противники, они до 14, ну 14 если они не уйдут отсюда, не, свали, не, свали, не слиняют, так скажем, то там им остается всего три дня и дальше уже будем сушить, вялить всех и демонов, и всех, все, все что остается. В принципе, эксцинтоиды тоже подтвердили, что до 14 они всех своих заберут. Дальше все, что остается, на ваше усмотрение. Так что, ждем, трудимся. Сегодня, можно, опять свое забираем. Все, что вредное сделано для Руси, отдаем данной системе, во главе которой стоят сами знаете, кто. Вот такая тема, а то, что враг силен, ну он не силен, он больше коварен, хитер, создает иллюзию, создает, вот я еще говорил, что вот что вы ничего не можете, что вы неправильно делаете, что еще что-то, то есть вот эти вот активизированные, которые вот против... Так скажем, наших действий активизировались очень много. Даже боты, я смотрю, в стриме, там уж чуть ли не 10 штук одновременно выскакивают. Значит, делаем все правильно. Движемся туда, куда мы движемся. Счастья, радости, спокойствие. Я Русь благодарю.